Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко Наконец-то я вернулся с армии, прошел уже месяц где-то Этот видосик должен был выйти раньше, но он выходит только сейчас Почему сейчас, а не раньше, я не собираюсь это обсуждать Потому что, во-первых, у меня очень маленькая активность на канале То есть мало кому интересно, почему он выходит сейчас, а не раньше вот. Поэтому вот так Наверное, многим интересно, как я отслужил в армии во-первых, ребята, это видеоролик разговорный будет. я не буду сейчас играть ни во что, я буду просто говорить. Кому-то может окажется скучным это. Кому скучно, можете не смотреть. Кому не скучно, можете смотреть. В принципе, и так у меня активность, я знаю, что мало кто посмотрит это. вот, Вернемся к этому вопросу, как я служил в армии. Вот. Я эту тему не буду долго обсуждать было очень много плохого и мало чего хорошего вот сейчас скажу вы можете задать любой вопрос про армию специальную тему обсуждения вопросы про армию заходим в мой паблик вконтакте кстати на него пожалуйста подпишитесь потому что я вернулся все вернулся ребята актива никакого нету сейчас мы об этом поговорим тоже про мой он нулевой вот. Пожалуйста, подпишитесь. Здесь есть обсуждение, вопросы про армию. Сюда можете спрашивать любой вопрос про армию. Если наберется 15 вопросов про армию, то я сниму отдельный видеоролик, где я буду отвечать на ваши вопросы. Если наберется меньше 15 вопросов, то, то я тогда отвечу прямо здесь в сообщениях вам. Вот, ну я. Я вижу то, что у вас мало очень вопросов, то есть. То есть вот такие вопросы у вас, как бы и, наверное, не, все, как бы, не всем интересно про армию, то есть я понял то, что мой канал по Вормиксу, как бы, и даже Майнкрафт никому не интересен, да и Вормикс никому не интересен стал. Да, вот. Все это по одной простой причине, потому что роликов не было целый год, то есть вот я вернулся, и вот такой вот у меня актив, ну и раньше как бы актив был, ну так себе я скажу. Но надо это как-то исправлять, ребята. И вот этот ролик, вообще разговорный у меня получается. Давайте поговорим. Зайдем на мою основу сейчас. Я расскажу о моих четырех страницах ВК. Кстати, добавляйтесь ко мне в друзья. На моей четыре странички. Они находятся у меня... В... Короче, сейчас покажу. Вот моя основа. Миллион рейтинга. Добавляйтесь сюда. Здесь у меня... Ну, моя основа, короче, двенадцатого года, короче, страничка. Ну, здесь играю, короче, но видосиков здесь будет очень мало запис записываться. На моей основе я тут не планирую играть, ну, я буду играть здесь, но видосиков снимать я буду очень мало на своей основе. Все видосики я буду снимать на фейке Вормикс с нуля. Вот туда точно рекомендую добавиться, ребята. Вот, вот он фейк Вормикс с нуля. Переходим на мою страничку. Вормикс с нуля. Сюда в друзья. Здесь я буду снимать видосики. Восстановлю свой старый проект Вормикс с нуля, который начал сниматься в 2016 году в Новый год. Он снимался. То есть первый видеоролик Вормикс с нуля набрал где-то 40 тысяч просмотров. И вот он до сих пор он будет сниматься. Вот, восстановлю проект, ребята. И в этот раз я уже не остановлюсь. Вот раз я дойду до конца, буду снимать его регулярно. Вот. То есть из Вормикса будет Вормикс с нуля. И в принципе все, то что будет, это на ближайший год. То есть только здесь буду играть, только тут буду прокачивать. Потому что ну, на основе я не буду играть, снимать бои. Все это не интересно никому. Сам по себе Вормикс он скатился уже вообще. Это еще одна причина, по которой у меня нету... На канале активности то есть аудитория вормикса она все пропадает потихоньку есть, даже объединили э, социальные сети то есть кланы здесь у нас из всех из всех социальных сетей то есть из ВК из фейсбук из одноклассников то есть и то и то вот такую активность получаемую то есть это, это вообще все ноль то есть и понятно что видеосеть по вормиксу никому не интересны а у меня канал был из тех что по вормиксу в основном вот вот по этой причине тоже, ну и плюс, потому что я еще не очень популярный ютубер, мы это исправим, я буду двигаться дальше, все, все, вот, перейдем на канал тоже, подписывайтесь на канал, на мой ребята. да, здесь у меня вышло два ролика по Майнкрафту, какой Майнкрафт, какой Майнкрафт? Обычно Майнкрафт, который у меня растянулся на 3 года, прохождение аж растянулся на 3 года, и наконец-то я его завершил. Вот. Я бы снимал дальше Майнкрафт, но смысла никакого нет, он только мешается на канале, то есть начал снимать, как-то нашел вроде почти что до финала, но что-то вот лень снимать, лень, что-то вот неохота. Ну, я собрал себя в руки, взял и снял, доснял прохождение, чтобы меня не стопорил. Где-то висит Minecraft у меня не пройдем до конца, то есть надо доснять, все доснял ребята, то есть я бы конечно мог его растянуть на съемку на еще 15 серий, но какой смысл, если от того, что у меня активности никакой нету, и как бы просмотров у меня не набирает очень много, поэтому все, все ребята. Так, об этом я поговорил, то есть про канал все, теперь перейдем в Вормикс сам. Я уже это говорил, ну ладно, я повторяюсь, наверное, уже. Вот. На фейке Wormix 0 будет сниматься Вормикс, да, на канале. И игрушка Geometry Dash. О ней тоже чуть потом скажу. Тоже добавляемся сюда. И добавляемся ко мне, друзья, на страничку, на мою новую страничку, которая называется Кирилл Соленов, но это я... Она потом переименуется. Это мой фейк, ребята, здесь... Здесь я просто играю с двух браузеров, да, как бы это ни странно звучало, но, как бы, вообще, фейки не актуально создавать в 2019 году по Вормиксу, вообще не актуально, я не знаю, кто играет с фейков, но я тут играю чисто ради прохождения боссов и боссов с двух браузеров, потому что я ни с кем не играю в Вормикс, ну, у меня есть пару людей, которые играют в Вормикс, но, как бы, я не знаю, вот у меня, с кем я общаюсь из Warming, кстати, те забросили вормигс, короче вот, и мне приходится играть с кем-то, то есть я играю сам с собой чтобы пройти босса, супер босса, вот, и коплю фузы добавляемся сюда тоже и добавляемся, друзья, на фейк 11 левел, вечно 11 левел, ребята, здесь у меня легендарная страничка 2016 -го года, здесь у меня вечно 11 левел, но я уже никогда там играть не буду, потому что все, опыт ввели даже в бонусах ежедневных у нас опыт есть и если я начну собирать бонусы ежедневные то у меня опыт поднимется и я перейду на новый уровень а я на новый уровень переходить не хочу и вот такие дела все 1 левел вечно все друзья в чем плюсы вот я попросил вас добавиться друзья ко мне в чем плюсы плюсы в том то что вы получите стабильно плюс 4 реакции в день от меня то есть у вас будет 4 реакции в день. Прокачка будет идти. То есть со всех страничек я качаю реакцию до лимита. Тем, кто качает мне. То есть я сам не качаю реакцию первой. То есть прокачайте мне, я прокачаю вам. То есть взаимно как бы вот. Потому что вот так вот всем вот нажимать, заходить, прокачивать всем. Откуда я знаю, кто из вас играет в Ворникс в 2019 году? Я качаю только тем, кто играет в Вормикс. То есть я, наверное, такой игрок единственный. Который прокачивает реакцию всем до лимита. Ну не до лимита. Не, не до лимита тем, кто играет только. Смысл мне качать тем, кто не играет. Да, ребята, я не забросил Вормикс еще. Но я, конечно же, уже... Я себя немножко ограничил в этой игре. Я не могу играть на ставки просто так. Вот. Потому что я могу играть на ставке, но я не могу там нагибать, как раньше. В 2016 году как-то я нагибал всех. В 2017 тоже нагибал. В 2018 я уже стал нубом. 19 тоже. И вот два года я как играл как нубас полный. Этого. Я не люблю играть, когда меня нагибают. А нагибают меня по одной простой причине. У меня нету шапок нормальных. У меня такие нубские шапки убогие. Да и скилл мой понизился. Потому что очень мало я играю в Warming. Сейчас не было времени. У меня. Вот сейчас я буду собирать на хорошей шапке шапки. И артефакты, на крафт именно потому что небесный пиромант у меня яростный потом дальше что у меня этот у меня жестокий а он нужен то есть уже сейчас ходит в эпичном легендарном ради защиты от отопления эти жестокие все у меня жестокое вот эпичный респиратор никому не нужен собесись то что сейчас уже играет в других шапках артефактов сейчас уже популярно атакерами играть и у меня нету хороших шапок и артефактов, ребята. Жестокое. Все жестокое у меня. Яростный. У меня есть, вот, легендарный призрачный ворон, легендарный ледяной щит, легендарный мейный посох, легендарный палающий топор, легендарный спецназ, все там, эпичный клинок, но все остальное у меня минимум жестокое. Вот вообще эпичный теневой лик, но он тоже сейчас не актуальный. Все артефакты у меня есть хорошие артефакты они либо жестокие либо яростные либо не скрафченные, такие как вот шлем комиссара головной у меня вообще не скравченный и много чего другого ребята для этого чтобы мне играть на ставки мне потребуется собрать хорошие шапки артефакты для этого ну не только для этого не только поэтому не только по этому поводу еще по другому поводу я запускаю ну, даже не запускаю, а коплю фузы, коплю фузы на новый проект. Будет называться крафт на 1 миллион фузов. Да, он выйдет не скоро еще. Потому что я коплю фузы на до 1 миллиона. Как только, ставчу... Точнее, как только я соберу миллион фуз, я сделаю крафт на 1 миллион фузов. Вот. И... Это будет, наверное, интересно всем. Да. То есть мне собирать еще минимум год а то и больше, ребята, и я пытаюсь собрать без доната. У меня не получается ничего. Я купил VIP аккаунт купил даже себе. Но VIP аккаунты я буду покупать не так часто. Вот. Поэтому вот так вот. То есть я буду покупать их, может быть, раз в три месяца на месяц. То есть... Буду стараться прокачивать без доната, но это очень долго, ребята. Это год уйдет, полтора. Я надеюсь, то что все-таки смогу дойти, смогу выполнить эту цель. Надеюсь, я сниму это видео когда-нибудь, но, но, что, я сниму, я сниму, я точно сниму, я уверен в этом, то есть надо подождать, надо подождать один, один год, но я сниму все-таки, вот, ну и в принципе я тут же выполнил на основе достижения все, ну как все, кроме новых, новые достижения я не выполнил, их бесполезно выполнять. ну Я выполню, конечно, когда-нибудь, но не сейчас. Конечно, надо поскорее выполнять их. Вот Если будет время, буду играть здесь. Вот. Но видосики, видосики снимать на основе я не буду. Все видосики будут на фейке вормикс нуля. И только, может быть, сниму как-нибудь видосик здесь, но... Не знаю когда. То есть, все. на Основу, основу я как бы забросил... Ну как, я тут играю, но видосики снимать не буду здесь. Все видосики будут на фейке WarMix 0, ребята. Так что, добавляемся ко мне, друзья. Ну, на этом, в принципе, я заканчиваю видеоролик. Вот такой был информационный, разговорный видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Хотя, в принципе, на канале не... Ой. Хотя, в принципе, на видео ничего не происходило. Интересно, я просто рассказывал. Вот, что-то объяснял что-то говорил вот. ну надеюсь вам понравилось спасибо за просмотр подписываемся на паблик гуляемся ко мне друзья на 4 странички и, и на канал youtube подписываемся вот всем удачи всем пока до новых встреч в следующем видео